Учусь я завтра тихо с горочки Шестой троллейбус тут, как тут Я помню точно, что по праздникам Билетов просто не берут Поеду в детство до конечной Там тихий Так давно Бабушка Спешу я в детство, как в кино Дом твой пуст А под окном все тот же куст Ты на скамеечке сиди И внучке пальчиком грозит. Проходят дни и поколения я фотографии смотрю, вот молодая моя бабушка, а кто с ней рядом не пойму, в помаде губы в шляпке.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 В Приморском парке бродят парочки, а музыка всю ночь слышна. И мы с друзьями очень смелые летели с тайками туда на танцплощадке, там где илужка. Пишу я с детства, как в кино Дом твой вкус, А под окном все тот же куст Ты на скамеечке сидишь И гнучки пальчиком грозишь